Всем привет дорогие друзья, с вами Даниил Яценко, сегодня будем проходить все достижения за босса телепат Пройдем все три за один бой, нам нужно не попасться ни на одну из сфер биотиков Ни разу не нанести урона своему союзнику, заставить биотиков телепортироваться каждый ход вот. Сейчас максимально быстро мы должны убить телепата вот. Напарник дает кувалду, ему в принципе очень легкий босс Достижения у него легкие. Вот. Не то что там у некоторых боссов достижения очень сложные, например, у призрака, у шамана воду достижения сложные. У этого босса достижения довольно-таки легкие, пройти их можно за один ход попасть Вот. С помощью балка базуки мы не даем самого себя уронить, как бы, напарника, да. Вот, и тем самым выполняем достижения Спасителя. Вот. То есть мы напарника не уроним. Вот. Балка базука не уронит. Вот, сейчас напарник встает э, около сферы. Так, сейчас мы посмотрим. Или я встаю около сферы. Сейчас посмотрим. Да, походу я встаю около сферы. Кидаю барашка. В принципе, тут нормально. Вот, мы даем балкобазуку, чтобы барашка не вылетела. И сейчас я даю горящего свина. Так. А, тут ставлю охранника. Чтобы если они телепортировались к нам, биотики, они просрали ход сразу же. Вот. Скорее всего, мы сейчас даже убить можем его. Но я не знаю точно, скорее всего, он вышел, да. У нас барашку пофиксили, так, встаем чуть поближе, вот, потому что, может быть, не телепортируются они. Он кидает куклу, что очень плохо. Вот, видите, первый раз они телепортировались. Достижение пока что не провалилось напарник пишет то, что на сфере нужно было ставить э, охранника я не знал, что нужно кидать охранника на сферу, вот буквально-таки первый раз я прохожу достижение это, вот, буквально первый раз, ребята так, сейчас я должен спасти напарника спасаем напарника, так и чтобы сейчас он просрал ход так, мне нужно, короче, тут Поставить охранника вот, вот, вот здесь вот И сейчас я минку Еще одну минку Так, охранника Так, охранника Чтобы зауронить как-то его Минка И телепата мы убили Мы уже прошли одно достижение Как минимум одно Вот, в принципе, все легко Сейчас главное затравить их я уже буду правильно вставать что ты делаешь что он делает ребята я не понимаю что он делает это очень очень плохо то что я не понимаю что он делает так сейчас надо затравить их так беру ранчик иду травить их вот наверное, это очень легкое, легкое достижение будет то есть мы можем спокойно пройти все три за один э, бой очень просто вот сейчас заюзаю все равно как бы у меня есть привязки токсина как бы все легко он пишет мины можно поставить на сферы да не надо что ты делаешь ты дурак вот что он делает ребята он пытается от куклы избавиться зачем это надо столько мучений чтобы какой-то куклы от страны избавиться не понимаю ну, ладно давайте попробуем ставить минку сюда, что ли, чтобы он просрал ход. Так, идем на, ра на ранца, ой, на веревке точнее, и снова травим его. Последнего уже травлю. Так, сейчас он опять телепортируется ко мне, но уже просирает ход, я так понимаю, да? Да. Видите, просирает ход, все хорошо. И сейчас он опять должен кинуть себе липучку или что-то там но ну, наконец-то он может ходить теперь вот сейчас я должен поставить еще одну минку здесь чтобы он снова просрал ход так и барашку пускаю вот в принципе все очень легко вот сейчас он короче телепортируется просер ход опять. Вот видите, должен просрать ход. Отлично все. Сейчас напарника уже пора. Теперь напарник должен на сферу вставать вместо меня. Вот, все очень легко. Если вы будете действовать по моей тактике, вы пройдете достижение. Да? Вообще, очень легко с первой попытки можно пройти его. Я прохожу буквально-таки со второго раза просто первый раз мы там тупанули немножко я не смотрел видео как проходят люди другие я ничего не смотрел как бы я все делаю сам вот тактику продумываю сам без видео без всего поэтому вот так вот вот сейчас можно запустить от удара Уже. Напарник встал, он телепортируется к напарнику, поэтому я могу вставать уже нормально. Это плохо было, конечно, то, что он мог нас, короче, откинуть на сферу. Вот, если бы он откинул нас на свою сферу, мы бы уже просрали достижения. Вот. Очень обидно то, что они кролики, они будут сейчас регениться жесткой. Тем более сейчас и Заяц, раз и Заяц и а, усилили, вот, после последней обновы, после февральской обновы. Восемнадцатого года ее усилили, вот раз у заяц, и они теперь сильнее будут регениваться, это очень плохо, ребята, ничего страшного, все равно пройдем, думаю, достижение элементарное, я уже говорил так, сейчас главное надо максимально сильно зауронить их, если я сейчас тупану, я не должен тупануть, сейчас я откинул двоих вот вниз скину. Вот и сейчас я что-нибудь придумаю. Можно в принципе, ну, наверное, сейчас э, кину коктейль, чтобы зауронить их максимально. Вот у них уже 500 хп остается, в принципе, уже мало, но все равно нужно стараться, чтобы не просрать. Если вот это очень повезло, это, кстати, вот, то, что я оказался вот здесь вот. Вот, около прям вот смотрите сфера появилась вообще нет нет нет я не про срок, вот я не про срок, вот я не про срок, вот не, не волнуйся для меня все нормально то есть видите если бы я как бы я бы уже типа Потерял ХП. Как ты стал? А что ты делаешь Что ты делаешь? Так. В принципе. Так, ну я сейчас думаю, знаете, что сделать Я думаю, сейчас, короче. Надо, короче, его добить. Добить, с помощью чего. Помощью этой фигни. Все, убиваю одного. Сейчас главное, чтобы он меня не откинул сюда, вот на эту сферу. Все нормально, все нормально, все хорошо. За два хода мы должны добить его и... Получается, мы прошли достижение, ребята. Прохожу, прохожу буквально вот со второго раза, ребята. Буквально со второго раза прохожу, отвечаю, пацаны. Очень элементарное достижение, вы, вы, вы, все, вы все пройдете его. Даже не сомневайтесь в этом, то что вы не пройдете его. Это очень достижение простое, так скажем. Я не знаю, что напарник хочет сделать сейчас, Ну, все, в принципе, нормально, он делает. Вот, сейчас должен допить его и постараться. Вот, если он выживает, в принципе, ничего страшного не будет, если он выживет. Вот, в принципе, сейчас мы его уже должны добить. Вот. С помощью напалма я отбиваю его. Надеюсь. Если он выживет, ничего страшного не будет. Уже все. Победа будет и так. Да, все, победа, ребята. Вот. Такое прохождение трех достижений, даже четырех там, короче. За один бой. Вот. Я это заскриню, конечно же. Остается, ребят, мне пройти, остается мне пройти фантомов и хакера. То есть я всех боссов уже почти прошел, фантомы и хакера остались. Вот. и я пройду всех боссов. Ну, всех боссов я и так прошел, достижение за всех боссов. Вот, здесь остается мне, вот, открыть облики Раз. Тут остается победить в, а, в Колизее. Ну, в принципе, тут против ветра попасть на дольцо. Им будет максимальное количество достижений в, в игре выполнено. Максимально у нас 10 тысяч. 100 с чем-то там, по-моему. Вот. Не помню точно. Вот. Спасибо за просмотр. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на паблик. Вот. Пожалуйста, пишите комментарии ваши. Вот, репостите видео. Вот, я на YouTube потихонечку возвращаюсь. Но это ненадолго. Всем пока.